Bonjour les amis! Здравствуйте, друзья! Смотреть на то, как надуваются эти лепешки, можно вечно. Очень захватывающее зрелище. Верно говорят, что все гениальное просто. Тесто на эти лепешки делается в мгновение ока. Продукты найдутся у всех. Начинки могут варьироваться на любой вкус. Один недостаток все же есть. Они настолько вкусны, что просто невозможно остановиться. Итак, для теста нужен кефир. В нем растворяем соду. Добавляем соль. Сода дала реакцию и запенилась. Самое время вводить муку. Я это делаю в два приема. Замешиваю тесто. Оно должно получиться мягким, но не липким. Тесту даем отдохнуть минут 10-15, а пока займемся начинкой. Как я сказала, она может быть любая. Я очень люблю лепешки чуду с сыром и зеленью. И если вы любите кинзу, то нет травы, более подходящей для этого рецепта. Готовое тесто разделить на 4 равные части. Каждый кусочек раскатать в не очень тонкую лепешку. Выложить посередине начинку и защипить по кругу края. Получится что-то типа хинкали. сплющить мешочек, присыпать мукой и раскатать с двух сторон в тонкую лепешку. Постарайтесь не спустить из нее воздух. Обжаривать на сухой разогретой сковороде 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне. Лепешка также быстро сдувается, как и надувается.